он может взорваться семи тысячах миллиампер часов а там 500 миллионов тысяч ампер Да. всем привет меня зовут глеб и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам о видах аккумуляторов какие можно и нужно использовать на механических модах а какие на платах на сегодняшний день в мире существует четыре аккумуляторные гиганта это samsung LG, Sony и Sanyo. Только эти компании способны как создавать, так и утилизировать аккумуляторы. Если вы знаете еще какую-нибудь компанию, которая выпускает аккумуляторы, то напишите про нее в комментарии. Но помните, что такие компании, как EFEST, Ashot и так далее, это все перепаковки вышесказанных фирм. Для начала я хотел бы рассказать вам о аккумуляторах и для каких модов они созданы Для механических устройств необходимы аккумуляторы с высокой тока отдачи, к примеру от 20 ампер, А для плат подойдут и 15 амперные аккумуляторы А сейчас я вам расскажу о нескольких аккумуляторах, которые являются лучшими в своем роде И начну я этот список с эталонных аккумуляторов Samsung 25R и LG HE4 Бананы и огурцы Это два идентичных аккумулятора с объемом 2500 мА и токодачей в 20 ампер. Данные аккумуляторы идеально подойдут как для использования на механических модах, так и для плат Это невероятно качественные и надежные аккумуляторы, которые я рекомендую Следующими по списку, но не по значению идут аккумуляторы от компании Sony под названием VTC5. Аккумуляторное подразделение Sony было приобретено компанией Murata, так что теперь они выпускаются по другим брендам, но функционал и качество остались такими же, как и были у Sony. Sony VTC5 это аккумуляторы с бешеной только отдачей в 30 Ампер и объемом в 2600 мАч. Они просто созданы для механических модов. Я знаю, поскольку я очень долго пользовался именно своих механиках, был невероятно доволен и жарили не как надо. Ну и конечно же Sony Отлично подойдут для любой платы Еще одними легендарными аккумуляторами Являются шоколадки или по другому LG HG2 Это аккумуляторы с объемом в 3000 мА И 20 Амперами только отдачи Они отлично подойдут как для плат Так и для механических модов Только на механических модах они будут разряжаться чуть-чуть быстрее а заключительными аккумуляторами в нашем списке являются Samsung 30Q. Эти аккумуляторы прекрасно подойдут для модов на два и более аккумуляторов, так как у них объем аж 3000 мАч. Но на механических модах их использовать не стоит, так как у них очень слабая токоотдача всего в 15 Ампер. Еще на заметку стоит упомянуть вам о китайских аккумуляторах. Аккумуляторах, которые используются в ноутбуках и аккумуляторах с названием Superfire, Ultrafire и так далее. Данный аккумуляторы не стоит ни в коем случае устанавливать на свои моды. Во-первых, вы можете его сломать, а во-вторых, он может взорваться. Да, на данных аккумуляторах может быть указана информация о 7000 мАч, а там 500 миллионов тысяч ампер. Ни в коем случае этого не слушайте, это плохие аккумуляторы, которые могут причинить вред как вам, так и вашим устройству. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. С вами был Сигарет Недбай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.